Так, Бахрейн один из самых сложных этапов в календаре Формулы 1 именно в игре. Потому что боты здесь достаточно сильные, хоть их немножко и пофиксили по отношению к 18 й Формуле, но в 18 Формуле они здесь были очень быстрые вне зависимости от болида. Даже если у тебя был очень хороший болид, то ты все равно мог спокойно проиграть им. Что же у нас было в Бахрейне? Ну, во-первых, дикий износ резины, из-за чего я понимал то, что в третий сегмент... Мне ни в коем случае нельзя выходить. Мне нужно обязательно остаться во втором сегменте, либо же пройти в ки но на медиуме. На медиуме это не вышло, занял я, там 14 позицию и решил, то, что ладно, перееду на софте и постараюсь квалифицироваться где-то 11 или 12-м. Получилось квалифицироваться у меня 12-м, и мы будем стартовать теперь гарантированно с медиума да еще и со свежего медиума. В чем заключалась моя стратегия? В том, что у меня будет всего лишь один пидстоп. И, соответственно, буду ехать на медиуме и харде Те, кто будут стартовать в топ-десятке на софте Они будут обязательно делать два пидстопа Поскольку со софта, перейдя на хард, ты, скорее всего, не доедешь Если только не прокачанный опять же, шасси у болида Также из-за того, что я вылетел в втором сегменте Третий сегмент очень офигенно, так сказать, симулировался И по итогу у нас обиторрос находится аж в четвертом стартовом ряду. Мы же с Гасли занимаем 11-12 место, что в принципе неплохо, соответственно мой напарник пойдет на такой же тактике и у нас есть очень хорошие шансы постараться заработать как можно больше очков. Самое главное дотянуть до финиша на харде и не дать слишком далеко отрываться лидерам от себя. Гасну Красная огонь, я неплохо срываюсь с места, тут же почти устремляюсь за Саенсом, но Гасли у меня напарничек очень неплохо стартует, и Сайенс также начинает отрываться вперед. Ну, к первому повороту я прохожу и Гасли, и Саенса, и потом врываюсь сразу же в Албана, но небольшой контакт между ним и мной происходит, по итогу немножко я поломал переднее антикрыло Албану, так сказать, зарунил немножко гонку с самого начала. После чего уже в четвертом повороте я просто ныряю на внешнюю траекторию, по итогу еще прохожу Албана и Рик Ярда и устремляюсь за Ландо Норрисом. Собственно, как это все происходило с тв камеры Стоит еще отметить такой факт, то, что из-за того, что у нас прошла опять же офигенная симуляция, у нас Леклер стартовал седьмым, из-за чего мне будет намного проще победить на этом этапе, ведь Леклеру сейчас придется прорваться через оба болида Редбул и Мерседеса, что... Для, конечно же, Леклер не станет прям большой проблемой, но на какое-то время они его займут. Также еще у нас лидеры воевали за первую позицию. Ферстаппин очень хорошо стартовал и по итогу сразу же смог отжать первую позицию уже в первых связках поворота. Потом у нас позади, потихоньку, позади меня точнее, происходила борьба между Рикьярдо и Албаном. Несмотря на то, что у Албана было повреждено переднее антикрыло, он все-таки сражался с Рикьярдо, по сути, на равных, но если бы, да, не поврежден антикрыло, то, скорее всего, бы он спокойно обошел бы Рикьярдо, ну и точнее даже он бы со мной воевал, а не с Рикьярдо в этот момент, и уже позади нас, соответственно, эта группа догоняла бы в виде Рикьярдо и Гасли и так далее, песного пилотона, но за счет этой борьбы я все-таки смог уйти вперед, соответственно, никто из них не получал мой ДРС, ну а позади у Гасли получалось догонять, и по итогу он уже был впритык Рикерда и, соответственно, уже планировал где-то атаку и в последнем повороте они втроем ходят бок о бок и по итогу Албан остается в неуделах, он потерял позицию по отношению Гасли и Гасли также пытается еще обойти Рикиарда на старт виничный привод, что у него, в принципе, выходит но потом Албан за счет все-таки прокаченной аэродинамики к концу прямой спокойно смог поравняться и с Риккярдо, и с Гасли. Но потом опять же небольшой контакт с Гасли уже происходит. Но тут благо без повреждения перед ним Иначе бы уже пришлось бы точно его менять ехать. И соответственно менять стратегию. Ну и возможно для Албана гонка бы ну, не очень хорошо бы закончилась. Не в хороших, так сказать, очках. Рикерда вырывает все-таки позицию по отношению к Албану и Гасли. И уже Албан с Гасли начинают воевать за позицию. Из-за чего Рикерда умудряется оторваться от них. И, соответственно, потихоньку старался он меня уже преследовать, и Гасли с Албаном разбирались между собой. Да, борьба у них, конечно, была крайне затянутая, аж на два круга, по сути. Но, в принципе, борьба достаточно интересная за позицию. Но, да, если мы не на напереди антикрыло, конечно бы Албану не пришлось бы сражаться с моим напарником. Ну и самый главный вопрос, может ли мой напарник проехать на такой же стратегии так же хорошо, как я это планирую сделать, а именно планы у меня то, что я смогу приехать на подиум за счет этой стратегии, поскольку лидеры делают ранний пидстоп, с софта, и соответственно частично затеряются в пилотоне, что даст мне все-таки некоторое время на то, чтобы оторваться, сделать свой пидстоп и выйти чуть, может быть, впереди, даже лидеров. Но самое главное проблема для меня будет то, что все-таки у лидеров будет второй пидстоп, и соответственно у них будет скорее всего стратегия софт medium medium. И из-за этого под конец дистанции у них будет все-таки более свежий комплект, еще более мягкий при этом. И за счет этого, скорее всего, будет у меня под конец борьба, потому что, ну, меня догонят. Просто потому, что у меня будет уже изношено к этому моменту хард. Ладно, вернемся к борьбе между Албаном и Гасли. Они смогли добраться до Денрикерда за счет ДРСа и уже пытались его также опередить. Албан не терял надежды, пытался опередить. Бахрейн, конечно, такая трасса, где, по сути, аэродинамика меньше всего нужна. Тут... По большей части нужна скорость, но у, у Тора Росса очень хорошо развита опять же аэродинамика в плане снижения лобового сопротивления, за счет чего под конец прямой они разгоняются более эффективно даже на том моторе, который у них в данный момент находится. И по итогу, да, борьба завершилась, Гасли выиграл позицию по отношению к Албуну, ну а Албун потихоньку начинал там отставать, ну и пытался, конечно, держаться близко, но это у него прям хорошо так не получалось. На том же кругу, уже в конце круга, Гасли решает опередить уже Рикиан за счет Слепстрима и дрес на старт-финишной прямой. Что конечно же без проблем у него выходит И уже позади тут же подъезжал Албан и также пытался обойти Дэна Рикярда Пытался Албан поравняться с Рикярда, но не получилось Рикярда уже попытался поравняться с Гасли и также у него это не вышло И по итогу Гасли завоевывает позицию Но еще надо было удержать конечно же, ее на второй прямой, где Рикярда пытался контратаковать Но у него ничего не вышло, поскольку уже софт был достаточно сильно изношен Передо мной группу также вела борьбу, а именно Ботос и Перес, которые воевали за третью позицию. За ними уже скопился небольшой пелотон в виде Леклера, Феттеля и Норриса. И также я где-то там позади пытался угнать за данной группой, но ничего у меня так и не выходило до момента их пидстопа. Конечно, я был близок в определенные моменты, но не более. Атаковать, к сожалению, я того же Норриса не мог. Перес все-таки бок о бок продолжает ехать с Ботосом. И по итогу у него отыгрывает позицию. Также еще и Леклер умудряется по внутренней части достаточно сложного 11-го поворота обойти Ботаса. И, соответственно, уже Леклер начинает сразу же борьбу за третью позицию. бок -обок начинает уже ехать с Пересом. Ну и тут, конечно же, шансы больше именно у Леклера. Особенно в затяжном правом повороте. К концу 8 круга я подобрался достаточно близко к Норису, Но он поехал, как и вся предыдущая его группа, на стоп. Но хорошо, что он мне дал, по сути, ДРС от себя, и я за счет этого ДРСа смог еще как-то сэкономить время, поскольку мне теперь надо постараться сделать так, чтобы я недалеко выехал от лидеров виртуальных, по сути. То есть мне надо было выехать прямо позади них, а не где-то там очень далеко позади них. Но благо Хэмилтон и Леклер выезжают в трафике, Альфа-Ромео и Уильямс так сказать, их разделили, и у Хэмилтона было немного времени на то, чтобы оторваться также у Ботаса была возможность вернуть свою позицию по отношению к Леклеру. Леклер старается сразу же действовать, он поставил себе новый софт, и за счет этого софта хотел как можно быстрее прорваться вперед, чтобы не сидеть позади пелотона, который там кто-то шел даже на харде с самого старта, соответственно, у них будет песок еще позже, и они еще больше будут терять. Ну и да, после своего пистопа я выезжаю прямо позади Ботаса, Отыграл за счет пистопа неплохо, так я, Перес позади меня был, и мы продолжаем теперь уже бороться за позицию. Но сначала надо было пройти Хасы, которые шли как раз со старта на хардах, и уже начинали неплохо так терять в темпе. Кстати, стоит заметить то, что Перес единственный, кто... Стал ехать на один пит-стоп именно со стратегией soft hard и по итогу посмотрим окупится ли эта стратегия у него сможет ли он удержать свою позицию и как далеко он сможет за счет этой стратегии взобраться обхожу я без, без проблем горожана но тут же уже перес во внутренней части поворота тоже ныряет и меня тут же проходит, и, к сожалению, не было на прямой дресса, но был Чека Перес, который был прям ко мне в упор. И за счет Слипстрима я спокойно ехал в их же темпе и просто ждал, когда я буду атаковать. А именно стал атаковать я в первом повороте по внутреннему радиусу, без проблем обошел его. Ну и также Грожан уже позади пытался тоже атаковать Переса, что, по сути, мне дало время некоторые оторваться от этой позади идущей меня группы. Передо мной также сражались еще и Хюлькенберг, Магнусен и Ботос. И при этом у нас Магнусен немножко повредил свое переднее антикрыло оба Хюлькенберга. И по итогу он начал терять достаточно много, поскольку и старые шины у него, но еще и проблемы с передним антикрылом. То по сути позволило мне подобраться как можно ближе к этой троице. Тут же у нас Хюлькенберг сворачивает на пидстоп. Я продолжаю их и за Магнусеном. Получил от него ДРС. И уже к концу прямой был достаточно близко к нему, чтобы его атаковать. Он смещается на внутреннюю часть территории, чтобы защитить позицию. Но я без проблем по внешней его обхожу, потому что он зачем-то заезжает на поребрик прям. Хотя место я оставлял достаточно много, чтобы он спокойно даже по асфальту проехал, не наезжая на этот поребрик, не теряя драгоценные одну-две десятки. И уже я устремился за ботусом. К этому моменту у нас потихоньку Леклер прорывается впереди, отыгрывая свои позиции. И вместе с ним это делает также и Макс Ферстаппен. Проходят они Райкина, на который шел на стратегию Пистоп, и со старта у него был хард, Соответственно, он еще не делал пистопа, и поэтому скоро времени он заедет. Впереди также Хеммингтон потихоньку-потихоньку отрывается. Ферстаппен попытался атаковать Леклера, но ничего не из этой так и не вышло, но вторая прямая также дресс Слипстрим и уже смог все-таки ферстаппинг поравняться с Леклером, тем самым давая время Хэмилтону оторваться, и также у них началась борьба по сути за вторую позицию. Но, опять же, исход скорее всего понятен, кто, конечно же, выиграет и выиграет, конечно же, у нас. Ликлер, да, конечно, борьба с Ферстаппином не особо простая, оба они на софтах, поэтому в скором времени они, скорее всего, придут на медиум, но до этого момента у них происходит борьба, и в одиннадцатом повороте Ферстаппин слишком широко заходит в поворот, по итогу еще в него ныряет Трайкин, из-за чего даже Ферстаппин решил отвернуть, и по итогу он отдал, по сути, позицию, конечно же, Кимми, но потом все-таки Ферстаппин вернул позицию обратно. Я уже к шестнадцатому кругу был позади Ботоса, и без каких-либо проблем начинаем обходить И теперь не надо было от него самое главное Оторваться, у него был медиум В принципе уже достаточно поношенный Был я думаю где-то процентов 30 у него Но все-таки это был медиум И поэтому у нас были плюс-минус одинаковые шансы В плане шин Все-таки медиум его даже убитый будет Может быть даже в каком-то моменте лучше чем мой хард Более-менее даже свежий Позади нас в этот момент также разворачивалась борьба между пятью болидами, Магнусон продолжал всех сдерживать, поскольку у него было повреждено переднее антикрыло, плюс старые шины, которые по сути не давали ему ехать в очень хорошем темпе, в то же время как позади него был Феттель на софте, ну и также Норрис на софте, соответственно у них был достаточно... Большой темп по отношению к Магнусу, ну и рано или поздно бы они его обошли, но лучше обойти рано, чем поздно, не терять в время за медленным болидом. Фестер все-таки смог вырваться, ну и Норрис через какое-то время также смог это сделать. Через какое-то время Ботас решил вернуть свою позицию, все-таки он ехал за мной, я никак не мог выйти из-за одной секунды. По итогу у него был ТРС, он меня спокойно преследовал и меня без проблем даже опередил. Но в принципе, окей. Пускай он меня даже будет вести, потому что у меня будет дресс, я буду чуть экономить время и у него все равно будет еще один пидстоп. Соответственно на 19 кругу я уже выхожу на первое место и теперь мне надо было проехать 10 кругов. Позади меня шли оба моих главных противников, именно Хамильтон и Леклер. Постепенно они достигали уже Гасли, который также шел на один пидстоп и уже был в тот момент на втором месте. И также впереди них был еще Перес, точнее даже Гасли уже был на третьем месте. Через какое-то время Леклер отобрал позицию у и тут же уже отобрал позицию и у Гасли. Соответственно, потихоньку разрыв начинал уменьшаться, Гасли пытался сопротивляться Леклеру, но у Леклера был все-таки свежий медиум к этому моменту, и у него темп был гораздо выше, чем у Гасли, особенно в поворотах. Также к этому моменту и Хэмилтон уже потихоньку подтягивается, и соответственно, для Гасли надо было как можно... Дольше постараться держать позади Леклера и Хэмилтона и дать мне больше возможности отъехать от них, нарастить разрыв и тем самым гарантировать себе эту позицию. Ведь победить все-таки было бы неплохо с 12 позиции, причем на болиде, который, ну, который не особо отличается каким-то запредельным темпом. Почему, кстати, мы и не могли пойти на стратегию 2 пистопа, поскольку темпа у нас бы не хватило бы войти бы в топ-5, я думаю даже. Но за счет стратегии 1 пистопа у нас есть шансы войти в топ-3. И они, в принципе, не маленькие. Гасли не смог сдержать Леклера, к сожалению, но за счет слепстрима Дреса от Леклера, опять же, он пытался его достигнуть, как Хэмилтон. И по итогу, к концу старт-финишный прямой он смог поравняться с Леклером, но я думаю, тут исход очевиден и Леклер без проблем защитил свою позицию, хоть Гасли и пытался. И в время уже Хэмилтон смог обойти Гасли, и уже они вместе догнали, по сути, Переса, который все это время шел на стратегии того же одного питстопа на достаточно сильно изношенном харде, даже больше, чем мой изношенный. По итогу он терял очень много времени, и без каких-либо проблем, опять же, Леклер его обошел. И после того, как он обошел Переса, у меня стал главный вопрос, догонит ли меня Леклер. Ну и я, в принципе, понимал, что потихоньку догонит, точно и... У него будет пару кругов на атаку, и мне надо было готовиться и экономить ресурсы, чтобы отбить эту атаку. И таки за два круга до финиша Леклер меня все-таки догоняет. Теперь стал вопрос о том, как долго я смогу его сдерживать, и смогу ли я сдержать его в принципе. Все-таки у него был медиум, да, уже к этому моменту достаточно изношенный за счет борьбы, но все-таки это был медиум, и это Торо Росса, да, как бы это смешно, конечно, не звучало. По итогу уже ко второму сектору он достаточно близко ко мне подобрался. И я понимал, что он меня будет, скорее всего, атаковать. Как раз ближе к третьему сектору, к зачешным двум поворотам. И, собственно, я этого, в принципе, ожидал. И мне надо было самое главное понять, когда я смогу его контратаковать По внутренней дистанции у меня все-таки проходит. Пытаюсь я защититься, даже его немного вытолкнул. По итогу и сам еще широко ушел. И по итогу пустил Леклера. Ну, в принципе, мне переживать нечего было. У меня были ресурсы на... Контратаку, во-первых, ну и во-вторых, старт-финишная прямая с э, зоны ДРС. Собственно, без каких-либо проблем я удержался за ним, и уже напрямой. У меня будет по сути преимущество над Леклером. Я использую уже все, что можно, обогащенные типы смеси, обгонный режим ЕРС, но до Леклера все равно я очень и очень медленно к нему подползал. Настолько хорош, болит Турросов в данный момент. И если прокачают они двигатели, я думаю, все будет. Для нас еще печальнее. По итогу в первом повороте я обхожу Леклера. И теперь у Леклера есть небольшая часть круга, чтобы меня обойти в поворотах. Будь достаточно прямолематично меня пытаться обойти, по крайней мере, до второго сектора. То есть в, в начале второго сектора он меня не сможет обойти, но уже ближе к третьему в эсках. Также может постараться меня обойти. Также еще будет одна прямая с ДРС и одна прямая без ДРС, но со слипстримом для Леклера. Соответственно, мне надо как-то было вытянуть все это дело, поэтому у меня не было ни единого шанса, по сути, на ошибку. Надо было все делать почти идеально, чтобы не пропустить Леклера. Все же, выходим на обратную прямую, где Леклер может воспользоваться ДРС, за счет чего он потихоньку начинает уже потихоньку достигать меня. Но к концу прямой он не смог даже поравняться, но что было для меня очень и очень хорошо. Проходим красную связку поворотов и все. Третий сектор, единичная прямая, где он меня может обойти за счет слепстрима, если у него есть какие-либо ресурсы. Достаточно близко у меня подъезжает на выходе из поворота, решая прямой немного повелять в сторону, чтобы Ликлер не использовал прям слепстрим позади меня. Но по итогу даже не смог он ко мне приблизиться достаточно близко на этой прямой. И за счет уже даже хренового выхода из последнего поворота я все-таки доезжаю до финиша на первом месте. Был бы еще один круг у Ликлера в запасе. Я думаю, скорее всего, я бы гарантированно проиграл эту первую позицию. Но по итогу первая позиция на втором этапе уже за Феррари. И причем на этапе, где обычно боты доминируют. Но тут все-таки стратегия на подобном этапе играет немаловажную роль. Также в Китае, по сути, у нас та же самая, скорее всего, будет ситуация, поскольку там тоже лидеры, скорее всего, пойдут на стратегию двух пидстопов, и поэтому, я думаю, мы повторим то же самое в Китае, если у нас все будет плохо с темпом. Гасли, кстати, приехал на четвертом месте, что очень хорошо. По сути, мы неплохо прорвались, конечно, было бы неплохо сделать дубль, но все-таки Леклер и Хамилтон имели более свежие покрышки, и за счет... Них смогли вернуться на хорошие позиции Но для нас все-таки первая и четвертая позиции это очень и очень хорошо Потому что стартовали мы все-таки с 11 и 12 позиции Также еще стоит отметить то, что у нас сошел один из мерседесов, это Ботас Я точно не понял, в прошлом сезоне он сходил ли в Бахрейне или нет Но что-то мне подсказывает, что да, он сходил Поэтому как-то вот для Фина не дается этот раз вообще никак уже второй сезона по очкам мы с Леклером сравниваемся, в кубке конструкторов мы также близки друг к другу. Албан смог доехать до все-таки очковой зоны, на седьмой позиции он смог финишировать в гонку. А Рэдбулы у нас на этом этапе достаточно сильно провалились, это шестое и восьмое место по итогу. Достаточно сильно пока что Рэдбулы проигрывают, судя по всему, на скоростных трассах по типу Бахрейна. Но посмотрим, что Рэдбулы смогут противопоставить на средне-скоростных уже этапах. Ну и получаем ресурсы, репутацию повышаем. Также на этот этап я заказывал модификацию в аэродинамике и она, к сожалению, не приехала. Возможно, с ней у нас чуть-чуть были бы лучше дела, но имеем, что имеем. Хотя бы на следующий этап уже точно в Китае у нас будет эта модификация. И также задумался об модификации шасси, поскольку нам нужно что-то делать с нашим износом, поскольку он слишком и слишком большой. На этом, в принципе, я так немного раскидал